Добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch Начинает играть в космических Инженеров и показывать Вам, чего я достиг уже На данный э, момент Задержался я немножечко с видосами Да, приношу извинения тебе, мой дорогой зритель Такое иногда бывает на моем канале Братишка Scratch тоже любит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 В одной из любимых моих игр, космические инженеры, либо же Space Engineers, все в описании ты найдешь, да, там написано, как правильно эта игрушечка называется, если я вдруг что-то неправильно произношу, да, и не так, как что-то говорю, все в описании ты, конечно же, найдешь, зритель мой дорогой, да, там есть даже больше того, что я говорю здесь на видосике. Ну что ж, блин, базу спалил уже, пока шел. Что я тебе хотел, собственно, рассказать, показать? Да, сегодня я тебе продемонстрирую немножечко, как я начал выживать. Начал я выживать на совершенно новых, на совершенно хардкорных настройках, да, потому что у меня уже некоторый опыт в этой игрушечке имеется, а именно на реалистичном уровне добычи ресурсов, на реалистичном уровне их переработки и так далее, и тому подобное. Ну вот, в принципе, несмотря на это, на все а начинаю я, кстати говоря, со спутников, да, я ловил, грубо говоря, спутники на поляночке, да, бегал за каждым из них и подбирал с них металлоломчик, и спустя некоторое время на спутниках мне получилось неплохо-таки а, подняться. Так, ну что ж, давай я продемонстрирую тебе уже свою базу, да, собственно, для этого я тебя сегодня здесь и собрал, Привлек твое внимание. Вот она моя новая база под названием Рассвет. Да, мало про, пока что кто про нее знает, но со временем сделаю нормальную вывеску такую, где будет красоваться нормальная надпись. Это значит у нас научно-исследовательский комплекс, где мы проводим большую часть своего а, пребывания здесь. Начинается она вот с такого вот а, гаража. Но это единственное место, что у меня достроено по максимуму сейчас на данный а, момент. Пойдем, я тебя проведу внутрь и покажу, что у нас тут есть такого а, интересного Открываем двери Дверь открывается, включаем свет. Вот тут у нас находится рубильничек. И вуаля, добро пожаловать. Мы сейчас находимся в гараже. Именно с этого святого места, именно вот с этого... Ой-ой-ой, а что же я в кустах тогда делала? У нас же нормальное есть местечко для раздумий, а я где-то в кустах гасился. Да что ж такое-то? Ладно, буду иметь в виду, неужели техник мой напарник поставил здесь? Да-да-да, со мной играет еще мой напарник техник, который тоже тут кое-что мастерит. Скорее всего, он тут и поставил все эти уборки помещения куда теперь теперь не придется мне бегать в пусты так далеко от вазы да да да и мою задницу теперь не подсапают волки, как это было а, раньше. Да, тут у нас место отдыха. Да, здесь, здесь часы, отображающее время в реальности на самом деле. Да-да-да. Тут у нас батарейный блок расположился. Это у нас, значит, мозг пока что нашей базы. Со временем я его перемещу в более другое место, более защищенное. Не чтоб он просто так вот стоял у нас в гараже. Да, это, друзья мои дорогие, гараж с которого мы и начинали. Музыкальный автомат, да, чтобы у нас музычка была, атмосферка, да-да-да, такая более-менее э, бодренькая. Ящики всякие разбросаны, наши ржавые шкафчики, в которых мы храним э, всяческий хлам. Вот если заглянуть в один из них, например, в мой, то можно увидеть здесь всякую э, непотребную хрень, типа батареек, э, каких-то космокредитов, аптечек и так далее. Так, заглянем в шкаф технику, но к нему, к сожалению, в шкаф нельзя. Ключик то он с собой всегда носит, да, и, соответственно, даже у меня доступа к его шкафчикам нет. Тут у нас список задач, которые мы потихонечку выполняем. Да, он уже... Частично выполнен, как мы видим, да, добыча железа и рут, это бесконечные просто-напросто задания, поэтому их выполнить просто, ну, нереально, я бы сказал, поэтому они у нас а, без статуса готовности пока что, да. Построили мы, значит, цех переработки, постройка сборочного цеха у нас тоже в частичном завершении. Постройка шреддера у нас уже, можно сказать, на максимуме, то есть основная функция реализована целиком и полностью, осталось только подрихтовать. Постройка хранилища водорода у нас тоже уже имеется, вот оружия еще пока нет, да-да-да, я думал это дело перевалить на плечи моего помощника техника, но он что-то в последнее время а, плохо заходит, но да, ладненько. Постройка комнаты управления. Это у нас тоже обязательный пункт. Постройка батарейной. Вот это тоже нужно будет учесть и грамотно запилить батарейный отсек, а не чтобы вот так у меня здесь батарея просто стояла. Да, здесь мимо нее волки бегают иногда, если что. Постоянно метят территорию. Да-да-да, тут уже все в ржавчине у нас покрылось из-за этих надоедливых созданий, которые все углы мне здесь помедили, Чтоб ты, вы были прокляты волки, а! Реально, не задолбали уже, да постоянно здесь трутся. Ну да ладно. Дальше идем по пунктам. Значит, у нас постройка батарейной. Это я уже сказал. Верфь для кораблей, наверное, самый сложный пункт. Хотя даже не знаю, наверное... Я не знаю пока, не планировал, как я буду это делать все реализовывать. Но в процессе посмотрим, насколько будет сложным этот пункт. Ангар для транспорта я же уже сделал частично. Ну и будут, конечно же, еще пунктики, по которым мы потом со временем пробежимся. Так, ну что ж, начнем мы с гаража. Тут у меня стоит техника. Ну, из техники у нас пока что вот только вот этот БТРчик, да, небольшой, который достался мне изначально сразу же, как я стартанул. А, да, вот на БТРе нас высаживают на эту планету и мы начинаем ее исследовать. Так вот, друзья мои дорогие, на этом БТРе братишка Скретч про проехал около 50 километров, а может даже и больше, пока искал это замечательное место для базы Рассвет, а место поистине замечательное. Я продемонстрирую, почему? Потому что оно находится на берегу огромного ледяного а, озера. Так, ну что ж, смотрим дальше, что у нас здесь? Здесь у нас значит всякая. Вот это, кстати, уже все не нужно, если честно. Да, я этим уже слабо пользуюсь. А, из этого всего я пользуюсь разве что только вот этой панелькой, которая отображает мне все компоненты, точнее все а, руды а, и переработанные, значит, слитки. Ну еще и здесь стоит у меня переработчик льда, точнее генератор водорода, кислорода, который мы производим из льда. Вот этим я тоже пользуюсь. А всем остальным, да, вот этой штука разве что, может, для зарядки подойдет, да, как вот сейчас у нас БТР стоит здесь и заряжается спокойненько. Да, вот для этого, в принципе, вот это местечко хорошо а, подходит. В остальном же, вот эта машинерия вся уже стала бесполезной, ну, потому что я, друзья, дорогие мои, уже сделал и переработку, и сборку, и вот этот гаражик, да, он теперь только, разве что для легкой, легкого обслуживания, да, легкой косметики, для тех, то есть там, например, где-то царапинка какая-нибудь зашлифовать надо, да, либо там где-то там что-то какая-то деталька открутилась, привинтить, да, не более того, то есть этот цех теперь у нас уже, как говорится, ну, устарел, да, отжил свое, но с него начиналась вся история, и в этом цеху раньше кипели нехилые такие страсти-мордасти, что только мы здесь не воротили. Ну что ж, друг мой дорогой, да, я тебе давай продемонстрирую следующее, что у нас здесь имеется. Это у нас, а, как говорится, мини-мастерская, да, с краном, все как положено, который, естественно, работает. Я когда-то его настраивал. Да, кран, а, раньше на нем, кстати, был магнит, вот здесь, на этом поршне, который притягивал все, что мы сюда а, загоняли, да, и с помощью вот этого мини-цеха, да, ремонтного отдела мы смогли... Мы могли легко и просто забираться под днище нашего, например, того же БТРа и, и производить его какой-нибудь технический осмотр, ну и какой-нибудь первичный а, ремонт. Естественно, все под открытым небом, под дождем вот так вот у нас, да, хардово все и таким вот образом мы осуществляли ремонт своей э, техники но времена меняются и технологии тоже и поэтому я спешу тебе мой дорогой зритель представить дальнейшее развитие событий дальше как говорится больше поэтому спасибо большое что не отключился до этого момента пойдемте покажу дальше что у меня имеется тадам вот это уже начинается незавершенные технологии э, с пунктом э, частично выполненные да да да то есть со статусом то есть это мы сейчас попали с тобой в э, цех переработки, да здесь у меня переработки, я бы сказал, и хранение. Да, вот там наверху у меня под потолком стоит огромный карго-контейнер, в который помещаются все ресурсы, которые я привожу на эту а, базу. Даже я тебе сейчас продемонстрирую, что я в конце концов. Я же умею летать! У меня есть чертов реактивный ранец, да-да-да, которого мне очень сильно не хватает, когда я играю в подобные какие-нибудь песочницы, да, в другие, где нет реактивного ранца, а его вроде бы как так сильно очень хотелось бы. Вот, ребятки, карго-контейнер большой, в котором хранятся все комплектующие и а, переработанные, как говорится, руды, материалы, слитки и так далее. Вот это, ребят, а, можно сказать, святая святых. Это хранилище моей базы. Здесь мы, значит, храним водород в этом большом водо водородном контейнере а, на, на 15 миллионов, по-моему, литров, если мне не изменяет память. Да и что я, ребят, рассказываю? Здесь у меня есть справочка, сводочка на все то, что у меня здесь хранится. Вот он, ребятки, гидроген. А, то есть это есть водород. В количестве 15 миллионов можно хранить, у меня есть сейчас 3-4 миллиона. Для чего нужен водород, друзья мои дорогие? Те, кто знаком с инженерами, знают, что на водороде мы можем э, летать. Водород можно использовать в качестве в качестве топлива для генераторов, да, вырабатывать электричество мы можем из водорода. Ну и, как я и говорил, уже летать. В общем, водород нужная штука в космических инженерах, поэтому мы стараемся им запасаемся уже, потому что скоро будем проектировать кораблики и вылетать потихонечку а, в космос. Так, ну что ж, давай я тебе сразу же продемонстрирую, что здесь, что у меня имеется. Попадаем мы потихонечку в генераторную. Это отдел, отвечающий за выработку электричества. Вот сейчас могу тебе показать Видишь, вот вкладочку питание а, и зарядка 3,2%. Если мы включим генераторный хотя бы один генератор, вот его пусковая кнопочка, по бамс! Слышите, да, как он затарахтел потихонечку? То пойдем обратно посмотрим, сколько у нас стало поступать. Зарядка 37,9%. То есть достаточно нехилую прибавочку нам эти генераторы дают к зарядке наших а, батарей. Но они работают вот на этом вот водородики. Водород оттуда поступает сюда и генераторы работают. Но пока что мне генераторы не нужны. Слишком сильной переработки у меня пока что нет. Хотя со временем она обязательно будет. Поэтому генератор мы выключаем, чтобы просто не тарахтел и не тратил наш драгоценный водородик. Здесь у меня стоят 4 совместно работающих ассемблера или же сборщика. Да, с помощью них я собираю все, практически все, что вы видите вокруг меня. И пластины, и какие-то компоненты. Короче, собираю компоненты для постройки вот всего того, что ты видишь сейчас а, вокруг. Это сплошно недострой, я понимаю. Но тут все, друзья мои дорогие, спланировано. Не смотрите, что это такие, знаете, какие-то рандомные постройки. Лишь бы налепил, да, и все, и забыл. Нет, друзья, тут все со смыслом. Я все это дело спланировал. И в процессе в моих следующих видосиках вот эта вся непонятная катавасия обретет смысл, да, я это все, естественно, потом заварю, и все будет выглядеть примерно вот как гараж, да, гараж у меня единственный сейчас в завершенном состоянии находится, да, и выглядит он вот таким вот образом. Да-да-да. Он уже, можно сказать, в завершенном состоянии. Также в таком же состоянии а, планируется перевести вот этот перерабатывающий цех. Ну и пойдем дальше. В принципе, в цехе. Ой-ой-ой, как больно приземлился. В принципе, в цехе в этом... А, да. Ну, конечно же. Конечно же. Самое основное это вот этот переработчик огромнейший, который здесь делает всю а, работу. Да, на него я копил очень долго ресурсы. Да, это было на начальном этапе моего выживания. А на начальном этапе на хардкорной сложности очень сложно накопить ресурсов на вот это все дело поэтому я может сказать попотел прежде чем поставил вот эту вот э, дуренцию да она у меня была одна из первых самых э, в планах да да да всего потому что она дает нам небольшой прирост точнее уже прирост в два раза э, при переработке руд ну что я рассказываю я думаю что пораженные инженеры э, знают то есть закидываем мы к примеру э, один э, слиток э, руды точнее Просто одну руду, получаем один слиток в стандартном режиме. А сейчас с помощью вот этой переработки закидываем одну руду, получаем два слитка. Вот так это примерно а, и работает. То есть мы удваиваем количество, а, количество добытых а, ресурсов. Так, ну что ж, идем дальше. Тут у меня опять информационная панелька, которая позволяет мне отслеживать детально всю информацию о всех компонентах. Тут уже у меня реально компоненты, то есть и питание. Компоненты, вот вы видите наверху, это балка, энергоячейка, компоненты решетки и так далее. Да, информация берется сразу же со всех источников. Кстати, да, откуда у меня вот эти все таблички, табло и так далее. Я, ребят, играю с модами. Какими модами ты можешь ознакомиться, зайдя в мой профиль в стиме, в мою мастерскую, и там ты найдешь все необходимые моды, которые я использую в своих Сборках. Да, здесь тоже несколько модов у меня стоит. Не все они сейчас продемонстрированы, да, показаны. Но со временем все покажу. Так, ну что ж, переходим в следующее место. Это у нас... Большой сборочный цех и разборочный в том числе. Я, ребят, кратко сейчас все объясню, потому что у нас времечко, я смотрю, уже немало прошло. Мы уже наговорились три короба, а видосики надо делить, чтобы они были меньше по времени. Так, ну что ж, вот такой, ребятки, у меня сборочный цех. Его работу я продемонстрирую в следующих своих видео. Это будет интригой для тебя, мой дорогой зритель. Очень интересно, на самом деле, работает этот сборщик. Да, основан он на сенсорах. И, ну, на стримах где-то я его светил, его работу как он работает классно, да, вот у нас там комната управления этим сборщиком, то есть вот сюда мы просто заходим, надо будет какой-нибудь лестничный подъем сделать, чтобы было реалистично сюда заходим и начинаем с ним работать, да, он тоже недостроенный, но я еще думаю как его правильно нужно будет обустроить. Все, ребятки, со временем, потому что вот на это, на все ресурсов нужно просто катастрофическое количество. У меня сейчас столько нет, и я поэтому занят сейчас конструированием а, техники крупногабаритной для того, чтобы перевозить сюда просто десятками тоннами, может быть, даже сотнями а, как, какой-то, допустим, породы. Будь то руда железная, будь то кремниевая, будь то кобальтовая, но со временем будем сюда гораздо больше лесов привозить. Гораздо больше энергии для этого понадобится ну, и так далее. Короче, ребят, переходим дальше. Там вверху у нас стоит кран, работу которого тоже я сегодня не продемонстрирую. Просто покажу, что у меня э, имеется. Тут у меня, ребятки, тот самый шреддер-переработчик, попадая в который вот сюда вот любая деталька будет немедленно распилена и помещена, самое что важное, обратно туда вот к нам. В наш большой карго-контейнер Именно так работает вся эта система Так, ну что ж, идем дальше Из этого плавника цеха переходим в машинный отдел Точнее, в огромнейший просто ангар для техники И вот тут у нас будут развиваться интересные какие-то вещи Здесь мы будем хранить крупногабаритную технику Вот я уже один вам концепт спалил Который находится на стадии разработки Как я это дело назову, я пока еще не в курсе но ну, со временем чертеж на этого монстра, да на этого а, огромного трака вы найдете где-нибудь в моей также мастерской куда я его и сохраню в виде а, чертежа тут ребятки у нас просто загрузка разгрузка будем производить да будем подгонять технику разгружать загружать и так далее а, также у меня ребят имеются дроны собственные разработки которые я использую да работу которых я вам продемонстрирую тоже немножечко а, попозже ну и в целом это пока что вся база рассвет какая она есть на данный момент естественно со временем она будет шире она будет расти и развиваться. Но для того, чтобы дело более активно шло, необходимо ребятки, не хватает немножечко вашей а, поддержки. Зрители, если ты хочешь, чтобы было больше видосиков по космическим инженерам, давай наберем на это видео хотя бы 50 лайкосиков и братишка Скрэйч будет гораздо охотнее пилить видосики специально для тебя а, по космоинженерам и а, не только. Ну а наша база Рассвет пока что прощается с тобой, мой дорогой зритель. Мы обязательно в нее вернемся на